Очень часто все наши внутренние конфликты возникают только от того, что мы себе запрещаем быть чем-то или кем-то. В детстве нам очень многое запрещали, и мы научились подавлять и сдерживать. Эти запреты, они формируют блоки и внутренние напряжения. Поэтому это упражнение, которое называется «Радикальное разрешение», я получила его на факультете по деньгам Сергея Викторовича Ковалева и все коллеги мои, которые его пропустили, вот, теперь знают об этом крутейшем элементе, который очень фантастически работает. Радикальное разрешение. Просто разрешите себе, не для того, чтобы бесчинствовать, а для того, чтобы высвободить внутреннее напряжение. Когда уходит напряжение, то все становится на свои места, все становится ясным, понятным и происходит более естественным образом, нежели было до этого. Я Вита Панасюк, эксперт по личному благополучию и саморазвитию, и сегодня мы продолжаем с вами тему эгоизма и эгоистов. Эгоизм проявляется во многих аспектах, и у каждого по-разному. К этому мы уже с вами немножко прикоснулись в первом видео. И сегодня я предлагаю вам проделать еще одно упражнение, которое поможет еще сделать один шаг навстречу более качественному и экологичному общению. Я предлагаю вам сесть поудобнее, закрыть глаза, Включить телефон чтобы процесс вашего выполнения упражнений никто не прервал и закрытыми глазами я попрошу вас представить перед собой большое большое зеркало в полон рост и в этом зеркале я хочу чтобы вы присмотрелись в него и увидели себя эгоиста Именно ту часть себя, того себя или ту себя, которая иногда бывает эгоистично по отношению к другим людям. Всмотрите в зеркало, как выглядит этот образ. Обратите внимание, сколько ему лет. Вот тому, другому вам, эгоисту или эгоистке. Обратите внимание, как вы там одеты. Точно так же, как сейчас, сегодня, или, возможно, как-то по-другому. Обратите внимание, какого возраста эта часть. Это такой же мужчина или женщина, как вы, или это подросток, а может быть, это вообще мальчик или девочка, может быть, это дитя. Что бы там перед вами не оказался просто посмотрите и понаблюдайте и позвольте этой части вас этой роли вас как бы выйти из зеркала сделать шаг вперед и переступить за обрамление и предстать перед вами во весь свой рост глядя на него посмотрите в каком настроении? В каком состоянии? Какие эмоции у него? Этот эгоист или эгоистка, намерена ли она с вами общаться? Может быть, она обижена? Или может быть эта часть высокомерна? Может быть, она отворачивается и не хочет идти с вами на контакт? Последите ваши чувства в теле, как вы реагируете, когда смотрите на эту часть. Вы на нее злитесь? Или, может быть, вам ее жалко? Или, может быть, вы ее боитесь? В любом случае, посмотрите на нее и скажите «Здравствуй, я тебя вижу, я вижу тебя, и я принимаю тебя» такой, какая ты есть. И я понимаю, что ты эгоистка, и я разрешаю тебе быть эгоисткой. Я разрешаю тебе быть эгоисткой. Скорее всего, она удивится, потому что это именно то, чем она и занималась. И я не знаю, в каком Employee, как именно проявляется ее эгоизм. Но как если бы ее эгоизм проявлялся в том, что она всегда выбирает себя, что она иногда обижает других людей, выбирая себя. И я ей разрешаю это делать. Я разрешаю тебе выбирать себя. Я разрешаю тебе ставить себя на первое место. И наплетаем за ее реакцией. И точно так же, я разрешаю тебе не быть эгоисткой. Ты можешь быть эгоисткой, а можешь не быть эгоисткой. Я разрешаю тебе свободно выбирать, кем ты хочешь быть. Хочешь быть эгоисткой, хочешь не быть эгоисткой, ты свободно выбирать. Хочешь, думай о себе в первую очередь, хочешь не думая о себе в первую очередь это твое дело ты свободно выбирать хочешь обижать других людей тем что выбираешь себя и свои интересы ставишь прежде всего а хочешь не обижай их ты свободно поступать так как считаешь нужным и ты свободно переместиться туда, где ты сможешь обрести эту свободу, где ты сможешь наконец-то расслабиться, где ты сможешь наконец-то ощутить некую свободу и раскрепощение, где ты сможешь наконец-то понять, что никто ничего от тебя не требует и не ждет, и ты свободно хочешь делаешь, хочешь не делаешь. Хочешь — будешь, а хочешь — не будешь ты эгоисткой. Ты просто ты, такая, какая ты есть. И понаблюдайте. Понаблюдайте за своим образом, как он, возможно, расслабился, как, возможно, поменялась осанка, как, возможно, этот некто даже вырос и немножко повзрослел. А если еще нет, то позвольте ему переместиться туда, куда ему хочется. Позвольте ему вспомнить. Вспомни, пожалуйста, а кем ты была до того, как ты стала эгоисткой? Какой ты была до того, как ты стала эгоисткой? Ты же не всегда такой была. Я разрешаю тебе... Вернуться туда, где ты сможешь вспомнить истинную себя и где ты сможешь выразить свой весь потенциал и понаблюдать. Если ваш образ изменился, если вам нравится, как он выглядит, если он расслабился и чувствует себя хорошо, то вы можете впустить его внутрь себя и на этом заканчивать технику. Но если вдруг ваш образ еще в чем-то там нуждается, если вы видите, что этот образ эгоиста еще обижен или ему еще больно, тогда вы можете представить, что над ним сверху открывается поток серебристо-золотого света, и наполнить его этим светом. И вместе с этим светом к нему придут все необходимые ему ресурсы. Возможно, это будет сила, а возможно, это будет любовь, может быть, радость или легкость, может быть, это будет чувство уверенности в себя или вера. И понаблюдайте, как этот поток Эгоиста, всеми нужными ему живыми энергиями и преображает его более экологичную, здоровую версию вас. Продолжайте трансформацию до тех пор, пока образ, стоящий перед вами, не будет вас полностью устраивать. И когда вы будете улыбаться друг другу, позвольте этому новому образу Войти в вас, войти в вас и слиться с ним воедино. Прочувствуйте его энергию, прочувствуйте, как сливаются все части вашего тела. И понаблюдайте, какие ощущения в теле, комфортно ли вам, стало ли вам лучше, стало ли вам легче. И на этом открывайте глаза. Закрываете все, что вы использовали во время техники, все, что вы воображали, зеркало, потоки, лучи. Закрывайте это все воображаемое и возвращайтесь здесь и сейчас. Я надеюсь, вам понравилось это упражнение. Жду от вас обратной связи для того, чтобы я понимала, получается ли у вас самостоятельно это воспроизвести, или, возможно, у вас возникают какие-то трудности. И на сегодня все. Пока-пока!